Замороженные активы российских инвесторов. Праздники закончились. Пора на работу. Что хранит научная библиотека Казанского университета? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделина Брахманова. Казанский федеральный университет приглашает принять участие в днях открытых дверей институтов. Абитуриенты и их родители смогут получить информацию о порядке поступления в КФУ, условиях обучения, студенческой жизни, а также побывать в лабораториях, аудиториях и музеях Казанского университета. Встречи с абитуриентами пройдут во многих институтах Казанского университета. Они состоятся как очно, так и онлайн в формате Zoom и ВКонтакте. Все подробности можно узнать на сайте КФУ. Активы россиян в Евроклир и ClearStream не разблокировали. Подробнее прокомментировал эксперт Казанского университета. Разрешение на разблокировку активов российских граждан в Евроклир и ClearStream перестало работать. Многие инвесторы и брокеры, как и ожидалось, не получили ответа на свои заявки. Активы остались замороженными. Все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы в результате чего владельцы иностранных ценных бумаг российские владельцы иностранных ценных бумаг не могут эти ценные бумаги продать не могут получать по ним дивиденды то есть никак не могут своей собственностью распорядиться Российским инвесторам заранее поставили несбыточные условия. О том, что вернуть активы до 7 января не получится, говорили сразу. Тормозят не только новогодние и рождественские праздники, но и объем работы. В связи с началом специальной военной операции были введены санкции, и все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы. Сейчас э, европейскими регуляторами было принято решение э, сделать исключение для отдельных владельцев, а, точнее, было принято решение предоставить возможность отдельным владельцам этих ценных бумаг а, запросить разрешение на разблокировку, а, что дало бы возможность а, нашим гражданам продать а, свои а, ценные бумаги и а, вывести а, деньги. По словам эксперта Казанского федерального университета, данная процедура прошения очень сложна. И если европейские регуляторы ее не изменят, не применят какие-то другие регулятивные меры, то все останется как есть. Люди же, вложившие деньги в иностранные ценные бумаги, если не потеряли деньги, по крайней мере потеряли к ним доступ на очень длительное время. Амир Ахтямов, Универньюс. Вот и закончились новогодние праздники, а это значит, что настало пора выходить на работу. О том, как влиться в рабочую атмосферу, расскажу вам далее в сюжете.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 Кажется, в 2023 году зима вошла во вкус и в полную меру показала свою силу. Ледяное начало года. Что будет дальше? С начала января в европейской части России были спрогнозированы сильнейшие морозы, а уже сейчас более на территории нашей страны накрыло аномальное похолодание. Для последних десяти лет такое явление вовсе не рядовое. В уже прошедшем 2022 году не было выявлено ни одного настолько морозного дня. Так чем же вызвано негодование природы? Дело в том, что в настоящее время погоду нашего региона определяет арктический антициклон. Оказавшись на его передней периферии, к нам закачивается морозный, воздух с акватории Арктических морей. И этот воздух практически беспрепятственно по наикрочайшему пути проходит через наш материк, попадает на нашу территорию и создает условия, когда температурный фон ниже климатической нормы на величину около 20 градусов. Вот эта пятидневка станет одной из самых морозных январских пятидневок за последние столетия. Аномалии на огромных территориях европейской части России. От Калининграда до Дагестана на юге и Ярославля на севере. Татарстан также в этом списке. За несколько дней в разных регионах установлено 50 температурных рекордов. Дальше больше. Принесет стужу ультраполярное вторжение. ледяной воздушной массы из Арктики прорвутся далеко на юг. Синоптики используют также понятие «обвал холода». Мороз в буквальном смысле обрушился с севера. Однако все имеет свойство заканчиваться и леденящую душу, и тело. Погода тоже. Возврата или приближения к климат нормы Следует ожидать лишь к концу недели, к Старому Новому Году. На смену вот этому барическому образованию антициклону обязательно придет циклон, который уже сейчас Атлантика нам готовит. Это обширный циклон. И, как правило, с циклоническим характером погоды... Следует и потепление, и облачная погода с осадками. В то время как сейчас и вот до конца текущей недели вероятность осадков минимальная. Следует отметить, что в ближайшую неделю эксперты советуют быть наиболее аккуратными и подготовленными к причудам природы. Но в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Так, ночью и утром 10 января ожидается сильный мороз. Температура составит от минус 31 до минус 36 градусов. Местами похолодает и до минус 41 градуса. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Какие раритеты хранятся в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета, расскажет Амир Ахтямов. Андрей Брей художник, график и иллюстратор. Его работы встречаются во многих стихотворениях и сказках. Особую любовь аудитории он получил благодаря своему уникальному стилю рисования. И сегодня, в честь наступающего Нового года, мы рассмотрим его произведение «Новый год». Родился и жил в Москве. Занимался литографией, живописью, маслом. Первые рисунки Брея были напечатаны в журнале «Всемирная иллюстрация». Затем он печатался в журналах «Комсомолец», «Прожектор», «Красная Нива». Сотрудничал также в журналах «Пионер» и «Мурзилка». Более 50 лет он иллюстрировал книги для московских издательств «Молодая гвардия» и «Детский мир». Научная библиотека Николая Лобачевского предоставила нам сборник стихов и рассказов Андрея Брея. Эта книга выпускалась в Москве в 1939 году издательством детской литературы. Стоит отметить, что в этой книге мы встречаемся не только со стихами, но и с иллюстрациями великого художника. В сборник вошли самые лучшие новогодние стихи и зимние сказки. Они рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести веселые детские праздники. Его книжки добрые, талантливы и изящные. Он начал печататься, будучи еще молодым, а в 25 лет он уже приобретает известность. Молодой художник Андрей Брей выделяется блестящим рисунком, лаконичным и острым. Ему под силу и меткая социальная сатира, и нежная лирика. Кроме того, он великолепный анималист. Своему успеху отчасти молодой художник обязан Владимиру Маяковскому, написавшему к рисунку Брея большое стихотворение, которое называется «Московский Китай». Более 50 лет Андрей Брей иллюстрировал детские книжки, делал рисунки к рассказам о революции и гражданской войне, иллюстрировал книжку о полярных путешествиях, а также рисовал насекомых для книг знаменитых ученых. Амир Ахтямов, Универньюз.